А к нам в гости бабушка приехала Она везла столько фруктов У нас только вчера у Марка была Истерика за горох Хотел горох, а нам не насобирали Потому что он еще не созрел у людей Так, ну давай, что почем Потому что всем интересно, сейчас все очень дорого На рынке Почем абрикосы? Ну красивые Они прям такие спелые-спелые Надо их мыть 70 гривен килограмм абрикосы Привозные, не, знаю. не знаешь откуда Горох вот, хорох такой толстенький, а этот вообще такой огромный-огромный. Это, это, это домашняя купила его для этого. Бабушка. Да, это сейчас, <просыпу> Бабушка. Черешня. <просу> Спасибо, <#atto> А в какую цену черешня? Ну, сейчас 65. 65, 65 а это, это разные сорта. Ну, это чуть дороже, наверное, да? Это ты вчера брала. В субботу она еще дороже была. Ну и для меня сюрприз ага. Это варенье из лепестков О, роз мама, мама мне его приготовила Я вам говорила, мама, что должна мама это, это, сделать Четыре баночки, баночки, баночки получилось Красиво варень. Это варенье из лепестков розы, Из чайной розы Ты помнишь, мы смотрели, видели розы, да, У нас и так да, мы сделали, у нас как раз 4 или 5 баночек клубничьего варенья получилось, теперь мы на, на зиму обеспечены вареньем. Так возьми себе одно. Будьте, не надо. Чего? Там у меня варенье стоит еще с прошлого года абрикосовое. А -а -а, так это совсем другое. Но его в холодильнике, да, хранить? А сколько не стоит, не обязательно, да? А сколько стоит пакетик роз лепестков? Сколько там было, говорила. Я уже забыла просто. Потому что ну, интересуются все. Они по прошлому году тоже получается, что 10 гривен 100 грамм лепестков. А, 10 гривен 100 грамм. А тут какой расчет пошел? Да, я пошёл? здесь брала 500, полкило. Ну, вот это на полкилограмма, угу. да? Грамм, угу. Но у меня на полкилограмма не потянулось. То есть там отходы были, перебрала. Угу. И докупила еще 300 грамм. Угу. Но в итоге получилось... Опять перебрала, получилось где-то 650 грамм. Угу. Вот это из 650 грамм варенье получилось. Варенье. А кто еще никогда не готовил такого варенье, но хочет попробовать, есть нюансы. Когда вы покупаете да. эти лепестки, то у основания, да, надо обрезать такое беленькое, да, как как-то называется правильно? Да. Беленький. У лепестка, есть У лепестка беленькая и основа. Его белое. Оно, Оно горчит, горчит. оказывается. Но ну, можете себе представить, да, Это сколько же нужно же. провести времени, обрезая с каждого лепестка. <laughs> я просто сейчас задумалась, я представляю, как тебе было весело. Извини, да. конечно. Да. И готовится оно не один день, ты несколько раз, да, я его да, проваривала. А, кипение отстаивала, два раза на день, до этого дела до кипения отставила. Просто я клубничное Резин. делала за день. Нет, можно лепестку в можно да. сделать и за день. А, да? да. Mm. Но так, чтобы сам лепесток наполнился сладостью, сахаром, то, есть, uh -huh. то лучше вот таким образом. Ну, спасибо тебе огромное. Друзья, привет! Только что вышла с парикмахерской. Наконец-то я выкрашена. У меня корешочки все выкрашены. Я два месяца не была. Я уже просто счастлива, что меня привели в порядок. Мои волосы опять в норме. Ура! А сейчас я вам хочу кое-что показать, какая нахожусь у нас в городе. Много всего тут появилось, чего не было раньше. Думаю, вам будет интересно посмотреть. Посмотрите на этого прекрасного юноша зеленого цвета вот я вам его показываю это не так давно открылась новая площадь и на этой площади установили атланта что бы это могло значить Ваши версии пишите в комментариях мне очень интересно послушать мы сейчас подойдем ближе просматриваю неужто нас ждет в будущем время атлантов посмотрите Оу! сереж лиговым листочком ну, и да. в кандалах понимали, ноги, ноги ноги ноги Нет, не кандала, а в чем это, это? это он, типа в бетоне где-то стоял и в бетоне? В а, -а, -а. Видишь, что, как а, -а, -а. вообще конечно жутковато я бы так сказала ну, да. да кто эту идею подал водичка. А, он не пол, он получается вообще как кусок металла, видишь, половинчатый да, вообще. Да, металл, металл, металл. Понятно. А, ребята, что, что, за что за намек, что за намек, план? Фонтанчик. Детям было бы весело, но дети дома с бабушкой остались. Ну да только Серёжа такое мог взять. Зашли в магазин метра, нашел как будто бодяга. Я ему говорю бодяга. Квас. Сейчас скажу. Квас. Малиновый. Малиновый квас. Так. Что тут такое? 32 гривны. Говорит, все равно возьму. На, прочти, что здесь. Что там в порядке. Ну, пожалуйста. Я не могу. Блин. Да, там квас. Малина. Смородиновое пюре. Да, ну, вообще, давайте вот Белецкий. у у тебя ещё А вот и наша клубничка уже поспела, уже дети на нее положили глаз, уже охотятся, говорят, мама, мы уже сорвем. Я говорю, хорошо, рвите, дайте мне только поснимать, я сейчас сниму. Вообще красота. Мало ее, конечно, ну сколько здесь может быть в этой трехъярусной подставке? Сколько влезла, Я и так, по-моему, густо садила Мне говорили И в этом году еще вот здесь внизу Два кустика пропали, замерзли Я их не совсем вовремя занесла в дом На веранду вернее Но уже кто-то даже кушает Ее надо срывать прям срочно-срочно Такие грозди красивые Красота Все же у меня дошли руки Делаем уборку, поубирали вот здесь Вот все под столом еще стулья даже не опускала. Вот, посмотрите, у меня уже цветы на заборе начали хорошо цвести. Но сейчас другая проблема – переизбыток влаги. На них попадает очень много дождей. И они начинают немножко вять от большого количества. Все цветы у меня стоят под навесом. Я их уже решила не выносить, не таскать их зад вперед потому что каждый день дожди. И вот сегодня мы наконец-то за второй день Докосили траву. Сегодня тоже был дождь. Косить очень сложно, потому что трава мокрая. Наш герой идет. Молодец. У нас специальные такие ботинки с гвоздями на подошве. Аэрацию делают травы. Все пытаемся спасти нашу траву, хотя бы, чтобы еще немножко она несколько лет продержалась. Потому что ее прям в срочном порядке нужно пересеивать. Это видно по ней, но Сережа вот решил, ну как. По-моему, у нас папа такое делал. Ну, хорошо. Есть, у, него у него, кстати, хорошо да, получалось, я помню. Это для того, чтобы травка дышала, чтобы ей легче было расти, потому что она кустится, сплитается, да, сплетается, и сложнее-то. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Ту-ду-ду-ду. Пообрезала я вот здесь свои кусты, у меня здесь росли барбарисы, несколько барбарисов почему-то ну, ветки засохли, корни нормально. я решила их полностью обрезать, пускай новые побеги они пускают за это лето, а осенью я их пересажу в другое место, потому что что-то здесь как-то, не знаю, вроде и хорошо они росли, но вот почему-то в этом году... Они меня подвели, и было очень тут так некрасиво, непонятно. Один куст есть, потом такая проплешина, и снова кусты, снова проплешина. И я решила это все уравнять. Такой у меня цветочек, не знаю, как он называется, где-то у меня записан. Вот здесь тоже я все это скосила. Он скоро начнет новые побеги давать, и заново вырастет ковром. Я, в принципе, два раза в год его так и состригаю. Сегодня мы решили подстричь все кусты, сделать им форму красивую придать, потому что много уже так поотрастало и не имеет своей формы. Когда на кустах нет формы, не очень опрятно это смотрится. Да, да, да, прибежал. Сережа кусты стрижет, поздоровайся. Тут такие заросли. Вообще сейчас в саду очень много машкары, всякой разной. комаров, в том числе какая-то черная такая. Мы себя... Ой, сейчас что-то на меня село. Обрабатываем все время себя, потому что кусают, кусают, кусают нас. Жучки, комары. Вот тут Сережа подстрих. У нас почему-то начал пропадать. Самшит, но в принципе неудивительно. Здесь такая для него тень. И сосна, и слива, и... Казацкий можжевельник, и совсем-совсем его здесь позакрывали все кусты. Раньше мы когда его высаживали, он, кстати, очень большой, где-то метр в диаметре, мы когда его высаживали, вот эти кусты были маленькие, сосенка была маленькая, и ему было хорошо, попадал сюда свет. А сейчас, смотрите, сколько сухого срезали. Вот этот подстригли. Кустик. Сейчас предстоит вот это все все все все обрезать и верхушку и боковинки. Вот кусты тоже мы их подстригли и нужно еще отдельно будет поубирать вот эти цветочки, потому что когда появляются ягодки, ну в принципе пока цветы пусть цветет, потому что запах они дают такой сладкий вкусный, а когда ягоды появляются, ягоды есть эти опасные, я всегда обстригаю, потому что переживаю, чтобы Случайно дети не сели. Хотя Марк с Ренатом предупреждены. Они знают, что их нельзя есть. Они сами даже порой обрывают эти цветы. Но Ян, как бы, еще переживаю. Еще маленький. Немножко проведу вас по саду. Покажу, что у меня. У меня уже начинает поспевать красная смородина. Уже краснеет. Она в этом году такая прям крупненькая. Не могу сказать, что ее много. Но... Обычно на этих кустах в этом месте она мельче. В этом году прям, наверное, из-за количества дождей, влаги, скорее всего. И черная в этом месте тоже начала уже темнеть, потому что у меня есть черная смородина возле дома растет. Там еще кусты, ну еще им, еще им. В общем, еще не скоро им спеть. А эти уже прям молодцы. Еще я привела вас к своим кабачкам, вернее цукини. Смотрите, у меня уже скоро будет цукини цветет. Я в этом году чувствую буду их раздавать, потому что много кустов, несмотря на то, что я переживала, дети некоторые там повытаскивали, но ну, я поломала там два куста и я еще посеяла. Но кусты так быстро разрастаются и тут им видно хорошо, потому что солнца много, солнца, влага и они вот такие крутые Очень много завязей, видите, маленьких Здесь тоже Ну и вот такой цветочек А вот показываю, что с моими Огурцами Пришлось их вот так накрыть Тут такая смешная конструкция Если заглянуть, то в самом верху Зонтик мы установили детский И вот так приходится Их накрывать Они практически все время накрытыми стоят Но уже цветут Огурчики тоже будут уже в ближайшем времени. Я думаю, что, ну, неделька, наверное, будут. Открывать я их не хочу, потому что из-за влаги у меня уже два куста попропадало. А так, когда мы их накрыли вот такой пленкой, им стало совсем по-другому. Стало намного лучше, поэтому пускай будут накрыты. Смородина черная, ей еще не скоро нас радовать. но ягодок много, но темнеть они еще не собираются. И вот где-то месяц назад я обрезала белый куст розы подмерз, сейчас начал цвести красный и белый, но красный нормально, а белый много сухих было веток, поэтому я его так обрезала очень-очень кардинально. Вроде и морозов как таковых не было этой зимой, а тем не менее много подмерзло растений. Так. Хотела показать цветы, мне очень нравятся, я впервые их высаживаю. Себя называется, кажется, Настурция, вроде, вроде Настурция, да. И так они необычно крепятся. Смотрите, стебель необычно крепится к самому цветку. Вот видите, как бы по логике вещей, наверное, вот отсюда должно идти крепление. А нет, смотрите, как хитро получается. И так вот все. Классно. Мне нравится. Очень. Я буду и в следующем году тоже покупать такой цветок. Прикольный. Ой, удивительно. Небо распогодилось. Здесь сегодня с утра пасмурно. пасмурная И дождь даже капал. Но а в городе вчера вообще ужас творился. Говорят, там так позаливало. И люди не могли даже деток из детского садика забрать. Ой, и тут тоже у меня... Все время думаю, купила вот эти два куста веселых ребят. Почему не цветет куст? Он расти растет, а не цветет. И вроде смотрела, и бутончики уже есть. Все, потом бац, прихожу, смотрю. А все бутончики вот они внизу. Кто-то их, чьи-то ручонки срывают. И скорее всего, что это ручонки Яна. Не знаю, надеюсь, что у него еще будет возможность цвести. Раздичка цветет, надо поубирать будет сейчас. Плохие цветочки, но это ножницы возьму, подстригаю. Я еще хочу вот этот вот куст, как он там называется, форзиция, по-моему, да, он цветет желтым таким. Впервые в этом году он у меня не цвел. И я сейчас хочу его, чтобы Сережа сделала его какую-то форму, ему придал, потому что листья очень красивые этого куста все лето, они такие вот два цвета имеют, темно зеленые и салатовые очень красиво смотрятся в саду, такой яркий-яркий цвет, но нужно его привести в порядок, потому что вот здесь даже уже проходить неудобно, мешают вот эти вот ветки. Мама ей сейчас работа и будет собрать это все. И самое сложное колючий куст барбариса терпеть я не могу подстригать, собирать это все без проблем. Сейчас это все в мешке прям ковер из веток зеленых. Вот мешок уже достала принесла. Сейчас это буду все сгребать, складывать в мешки и будем вывозить. А верх ты еще не стрих здесь, нет, да? Канист. Сережа хочет еще бассейн сегодня почистить. Вроде как на ближайшие дни передают солнышко и дождей не будет, а за это время у нас в бассейне вода просто позеленела, стала страшная, непрозрачная. Даже не было смысла кидать химию, потому что каждый день заливали дожди. Сейчас Сережа будет пылесосить дно бассейна. Наша уборка в бассейне плавно перешла в купание. Ян проснулся, смотрите, прыгнул в бассейн, но он даже мы не успели снять штаны, он в штанах плавает. Давай, давай, давай. Дай, дай ему мяч, а то крику будет столько. Все, Сережа, ну не половину, но реально много воды посливал. Чуть-чуть почистил. Хотя мне вообще заходить в бассейн не хочется. Сегодня, пожалуй, первый день, когда такое солнышко вылезло, еще ничего не прогрелось. Как по... Ну, воздух еще прохладный. Детям нравится. 27 сейчас вода. Ой, Ты что орешь все время? Я лови, папу. Папа тебя бросает, мячик. Лови. Лови. Ну, ну, это вообще, ну, как это в штанах, папа? Ну, ты, ты не успел, да, ему снять. <смех> Малявка. Ой, какой смешной. Там и понятно, я знаю. И пока я готовила салатик для всех. А, да? Головой бывает. <смех> я видела, да. <смех> Посмотрите на это варенье. Я не удержалась. и решила открыть одну баночку. Оно просто божественно. Друзья, для тех, кто любит что-то необычное, вот это очень необычно. У него такой насыщенный привкус розы. Я фанат на все сто процентов. Все, буду просить маму, чтобы она каждый год мне такое готовила. Сейчас позвоню, скажу ей, что открыла, не удержалась. М -м -м -м. Боже мой, тут же много сладкого. Волшебно! Всем приятного аппетита и пока-пока! До скорой встречи!